Как за черный ерек, как за черный ерек, выгнали казаки сорок тысяч лошадей, И покрылся берег, и покрылся берег, сотнями порубанных пострелянных людей. Любо-братцы, Люба, любо-братцы, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить, Любо, братцы, Любо, любо, братцы, жить, С нашим атаманом не приходится тужить, А первая пуля, первая пуля.